Втулки переходные тип 1660 предназначен для установки концевых фрез с коническим хвостовиком в шпинделе станков. Эти втулки имеют наружные конуса Морзе от 2 до 7, а внутренние от 1 до 5 в следующих 13 сочетаниях. Эти втулки имеют лыску для изъятия их из шпинделя станка с помощью ключа. В гости разновидностей этих втулок меньше и они образуют 10 сочетаний. Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки и инструмента.